Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения. С вами Рей, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, наши награды за ежедневки так забрали. В магазине бесплатный пак. Ага, Макман, Макман нам выпадает. Ну что ж, отлично. Так здесь забрали награду. Все испытания мы попозже немножко пройдем, в начале знаешь что сделаем? Пойдем-ка сразимся. Пойдем-ка сразимся с тобой и Будем сказать, конечно же, на. Нет, не Рафаэль. Пицелицей. Нам нужен пицелиций. Так, смотрим. Хм, 12 тысяч с половиной нужно. у нас не хватает чуть-чуть. Ладно. Тогда. Тогда надо идти на арену, получается. Так, испытание. Вау, вау, вау. У нас тут все готовенько, так скажем. Давай-ка я, наверное, попробую пройти этот эпизодик. Ну и попробуем пофармить нужный нам элемент. Ну ты понял, да? Я имею в виду этот герб с крылышками. Так, этого хламона вырубим. Легче, парень репы. А, у них уровень здесь 70, так что переживать не стоит. Так, этого отстой. А теперь. Все. Так, вторая волна. Быстренько бежим. Опять здесь у нас эти техноботы на бомбочку, выкуси Один выжил М -м -м, Робот Любитель лежать на Желтом диванчике Нет, в желтом матрасике, да, скажем так Вот он, явился Такой здоровый, а толку мало На тебе для начала Давай добьем его, наверное, уже Ух ты Смотри-ка Выдержал Выдержал два мощных удара Ну и прекрасно Все Победили мы Теперь задача наша Попробовать пофармить Вот этот вот герб Не знаю получится не получится Поехали Так данные кренгов Это не то 30 жетонов Снаряжение О, эксперт снаряжение, Ребят, получили мы с вами эксперт снаряжение Так что давай теперь, ой, подожди давайте теперь здесь тогда уже добьем Полностью Так, жетончики Карайка Камень-талик Два доллара Радарные маяки Так, осколки и Два раза по 15 Все, ребят Больше у нас сыра, к сожалению, нету ну что, у нас остается арена. Дай мне отсюда выйти. И бежим. Так, как ты видишь, у меня Лига сёгунов в 3 звезды. Так, 59-й ранг у наших противников. Есть 60-й. Давай-ка я попробую, наверное, сделать через Рафаэля и Джастина. Вот, вот дай-мо ⁇ Вот они пускай будут вдвоем против э, этой шобы. Всей причем. Естественно, наш Рафаэль будет ходить первым Мне главное, чтобы вот он муху эту Засранку завалил Слабовато будет Но все равно надо бомбить Так, бросаем флакон Слушай, ну Мондо Гека тоже неплохо По инициативе, это в принципе, если посмотреть Как-то так Все, ребята, первый поединок у нас довольно Неплохо прошел Не забывай, что нам нужно 11,5 тысяч мутагена Даже не то, чтобы уровень прокачивать Скилл как бы это нелепо не звучало 16-22, есть такое дело Я беру Бакстера Зэк, отвали Я беру Бакстера и вместе с ним Отправляю вот эту вот Великолепную четверку Ну я надеюсь, что он все-таки справится один-то в соло он Должен по идее это, да? Проверим О, нет Твою налево Все пошло не по плану, ребят нет, только не хилять Хильнула Ну и что же мне тогда остается делать Баксер, нам надо с тобой как-то дожить Так, я сделаю, наверное, дебаф А мне нужно дожить до маузеров, ребят Так, хильнемся а, Ну, кофемашина тоже, в принципе, пойдет Массовая атака, нормально а вот теперь маузеры Давай, у них броня пониженная, так что Отлично Все, ребят, отлично получилось Продвигаемся тогда дальше потихонечку Нам уже пора в Лигу Мастеров выходить Потому что, ну, неделя уже заканчивается сегодня что у нас? А сегодня что за день недели? Ну-ка Где мой телефончик? Суббота? Уже суббота? Офигеть, время летит да, ребята, суббота у нас оказывается Так это что, получается Завтра уже будет воскресенье, а там уже и понедельник О-ля-ля Проблема Тогда мне нужно вообще усиливаться, ускоряться Я не знаю как Кому, чтобы нам Неделю закончить на Три звезды Лиги мастеров вот так вот, ребята. Да с этой работой, когда ты работаешь по, по, по 12 часов, тем более, когда у тебя сменный график, друзья мои, ты не замечаешь, как, например, я пришел, сегодня лег спать, проснулся, блин, под вечер уже минус день. Понимаешь? То же самое, как и <coughs> после утренних. Ты приходишь в 9 часов вечера, ложишься спать, с утра идешь на работу, и вот эти дни просто летят моментально. Просто моментально. Так что не удивляйтесь, что я... Все время спрашиваю, какой день недели Ну что, я надеюсь, что Макман все-таки у меня тут э, Сможет справиться, да? Он не настолько, конечно, сильный Но, тем не менее, должен М -м -м, Должен был бы Но не вышло, да? Ай-яй-яй, я боюсь, сейчас будет Будет М Да, зашатали ну что же, я немножко огорчен в Макмане. Я не ожидал, что он, конечно, так сделает. У -у -у. Крип, криповский, ты... <с -т Teacher> так а что мне тут? Ну, ребят, тут уже ничего не сделаешь. Массовых атак больше нету. А сейчас, естественно, одного за другим будет. Крип вот упал. Кирби упал. Да, подвел меня одним словом Макман. 66 уровень Макман. Не, слабак. Он не может, ребят, пробить. Ну, естественно, Кейси Джонса сейчас потеряем. Не без этого. Ну и остается один Макман Ну, Макман-то понятно Ты его фиг пробьешь, он сотового уровня Но все равно обидно, что вот так вот сфэлили целую катку В никуда причем, просто в никуда И не продвинулись, и бойцов потеряли Да... Фигня получилась, даже немножко обидно Давай, Рафаэля, Дони, Зек, где отсюда да Уйди-то говорю, а у нас откатов 42 штуки. Но, в принципе, если нам даже не хватит э, наших бойцов мощных, то мы через откат все равно их с тобой возьмем. Вернем и, соответственно, будем ими же до да проходить. Я удивлен, что сплинтер не стал делать контратаку. Очень удивлен. Так, ну что, провокацию. Хотя ее можно было бы и не делать, наверное, здесь. Сюрики. Так, минус слэш. Минус Бибоп И... Попадешь? Нет? <свят> не попал Ну и все, и минус Майки а Как-то так все равно, ребята, осадочек остался После того поединка Как-то не радостно не шиша Ладно Не принимай близко к сердцу Так, 16.22. Ну что, здесь я, наверное, возьму... Ну, маузеры же должны, по идее, справиться. Хотя, опять же, не факт. Давай возьмем, на всякий случай, какую-нибудь подстраховку в виде карайки. Почему карайка? Она нанесет такой урон, чтобы маузерам потом было бы проще добить. Или же, наоборот, маузеры нанесут урон, а карайка уже добьет. Сейчас посмотрим, как будет выглядеть. Нет. Карайки здесь Не нашлось, как говорится, места для атаки 20-я позиция Такс, 20-я позиция И мы Ищем 16-22 Беру здесь Зека и беру Кожеголового Вот так они вдвоем будут сегодня выступать Вначале зэк с бомбочками Потом Кожеголовый свое, как говорится, Сальто-мортальто или кульбит называй как хочешь Покатились Тут конечно все идеально Вот вроде бы хорошие бойцы ребята да? Кейси это, но у них нет массовых атак И от них как бы профит вот В компании теряется У Кейси он не ни бафер Никто Что от него ожидать Вообще ничего Но как персонаж он прикольный но бесполезный. Также для меня вот черепашки вот эти вот космические тоже. Прикольные, конечно, персонажи, но... Выхлопа ноль. Может быть, конечно, на сутки они как-то себе проявят более-менее там мощно. Но в данный момент ну, это ни о чем. Так... Да ты достал ты со своей базукой, а Просто заклебал И никто не упал а, Да ну нафиг это хили нет, Давай так вот бомбанем. Пробьешь, нет? Майки, давай пробивай уже в конце концов Есть, малорик Хоть где-то, хоть что-то, хоть как-то Он компенсировал ну что, мы идем дальше, и у нас... Да, и у нас Лига Мастеров одна звезда Ребят, 98 место Но я смотрю, что они нам не дают еще пока повышение по рангу Точнее, не по рангу, а по уровням Как было 65-66, так и осталось То есть до 70-ника мы не прошли Ну и, соответственно, 16-22 это максималка, которая пока нам доступна ну давай, Крэнк, показывай, на что ты способен На что ты можешь Как-то нас ты можешь удивить Удивляет Удивляет не хуже, чем когда бьют маузеры За что ему отдельный респектус 87 место Слушай, может быть пора уже 17 23, нет? Нифига, не хотят Ну давай тогда возьмем супершредера Супершреддер и нейтрализатор. Вот так вот. Сейчас посмотрим, что у нас выйдет. Так, супершреддер ходит первым. Шиповка. Ну да, тут, ребята, за счет постепенного урона мы в любом случае выигрываем. Шикарно. Что я могу еще сказать? Поехали дальше. Так, с 87-го места мы перепадаем на 78-е. Так, подожди Вот не хотят Вот они жуки какие Если я возьму, например, Ваньку Блин, Ваньку и Сэгги Нет, давай я лучше возьму одного в Сэгги. Я просто не помню, у нас Ванька, ну, по инициативе, в принципе, он не очень хорош Но по атаке он мощен Может быть и надо? Ну ладно, что сделали, то сделали Красавчик, Усаги просто молодец Такой еще поклонился, шапку снял Как это? Это же где? В Китае, да, ребят, по-моему, соломенные шляпы-то были Это, насколько я помню Были такие наемники Их прям так и звали, соломенные шляпы вот, Они вот эти вот шляпы плели и ходили в них. Они, кстати, очень много. Они эти шляпы и в манге бывают. Помнишь игру, мы играли на плойке Призрак Цусимы? Там тоже же были эти клан соломенных шляп, клан убийц. Даже, по-моему, если не ошибаюсь, друг самого главного героя, да? У него друг, как раз, по-моему, был. Членом вот этой вот Группы ассасинов соломенных шляп да, Ладно, двигаемся дальше Сколько у нас там? 57 позиция Ну, хотя бы до двух звездочек бы дойти Было бы уже, ребят, неплохо на самом деле Но что-то мне подсказывает Что здесь уже придется как-то Брать Ну, вот так вот, наверное а потом по два персонажа Нет других вариантов у нас А ну-ка, маузеры, давайте Да ладно, серьезно что ли? Нифига себе Хорош, молодцы Зря я, конечно, тогда такую Как говорится, команду собрал Ну, из довольно сильных персонажей но ну, я просто не ожидал, что он Так вот просто возьмет и порвет их всех Раз, два, три, четыре. Давай посмотрим сейчас. Сможет ли он повторить этот трюк на этой команде? Эта команда намного ниже. Там был 71, 70, 70, 71 уровень. Здесь 68, 66. Он, по идее, должен их развалить всех. Да, и он разваливает. Блин, ну маузеры, ну молодцы, а. Так, у нас 38 место и... Наконец-то начали давать 17-23, друзья мои Так, ну вот здесь уже, да, здесь уже не смешно 75-74 уровень, тут нам, ну, просто не обойтись без второго напарника То есть подстраховка, как говорится, здесь просто необходима Иначе сольют Хотя, фиг знает, может, маузеры и здесь пробьют Давай глянем 76 уровень вряд ли, конечно, сможет слить ну, только... В принципе, ничего страшного не было. Но вот эти вот персонажи, они бы просто не успели, ребята, у меня бы завалить. Муха там это всех. Они бы стали бы промахиваться. Поэтому Леонардо здесь <coughs> в любом случае нужен был. Так, ну что, 17-23. Все идет как надо. Так, здесь уровень 73-75. Я вот сейчас рискну специально, ребят. Специально взял вот такую вот команду. Попробую все-таки их пробить. С помощью одного Маузера. Если не получится, ну, придется с Плинтером как-то выкручиваться. Ой-ой-ой-ой. Шредер, ты сможешь добить? Красавчик. Красавчик Шредер. Похвально. Так, шестнадцатое место. 17-23. Ну что, также, наверное, да? Берем маузеров. А тут у нас уже осталось-то шиш... да не шиша, ребят. Хотя два бойца. А почему два бойца? Обычно раньше осталось у нас всегда один боец. А тут два. Ну, ради двух бойцов я думаю, что все-таки я сделаю откат. Три откатика. Так, пауку Снука сможешь их добить паутинкой? Конечно, сможешь. Молодец. Так, ну что шестая позиция, да? Отлично. Ну, давай возьмем здесь Армагона. Допустим, Маузера. Так, так. И вот так. Тут, наверное, достаточно будет армагона и наших маузеров. Просто за глаза. И добиваем. Все. С ареной на сегодня у нас закончено. Посмотрим, сколько мы с тобой накопили мотогена. Хватит ли нам прокачать скилл. Ну, еще Лигу Мастеров 2 звезды. Но опять же, завтра уже нас скинут отсюда. Так, сразиться в боях, поднять уровень персонажа. Ну, где там у нас Пиццелицы, вот он Ммм, я же вспомнил Нам нужен, ё-моё, нам же нужен уровень Как-то я подзапамятовал Ну что, найдем, или как? Давай попробуем найти 4 3D очка Очка 3D Ха. Так, одни есть Одни мы нашли Так, что-то вот Так, вторые Блин, ну Третьи Последние нам нужны Четвертые Так, и нам, по-моему, там еще нужно 10 ящиков с инструментами Да фиг ты там Так, два Три <coughs> Три Четыре Пять Шесть Ага, семь Восемь Девять И последний ящик Десять Отлично Прокачиваем, друзья мои До пятой ступени Это тоже массовая атака Сыра побольше называется И поднимаем Подожди, а может быть Сколько там Рафаэлю надо? О, да, лучше мы его поднимем Все, ребят, 94 уровень получает у нас Рафаэль Мы здесь забираем все награды Да и, наверное, все Сыр в ноль почти Пицца в ноль У нас ничего не остается И ничего мы здесь больше сделать не можем Так, стоп Ага <как> Серию испытаний, то прикинь. Забыл пройти. Ничего себе, сейчас бы закруглился бы, а у меня. Блин. Э, так, пицца есть. Блин, тут мутаген у нас. Да ну как, как я так лопухнулся-то, а? Как я так мог выпухнуться, друзья мои? Пиццу за рекламу? Давай я пиццу посмотрю и заодно, может быть, это попробуем взять. Так, ну что, друзья мои, забрал я все откаты, а вот с пиццей почему-то не получилось. Пришлось мне тратить доллары. Так, потратил я доллары пройти серию испытаний. Погнали. Так, так, так. И вот так. Поехали. Ну что, шархан. Сейчас будешь получать у меня. Давай так, наверное, сделаем. Кусаем. Лупим сюда И лупим сюда Естественно, шархан от постепенного урона Погибает Ну-ка, маузер, давай-ка вкачаем по полной программе здесь Ну, да ладно, давай так сделаем, фиг с ним там, в принципе, без, без разницы Само собой прошли, само собой здесь победили И, естественно, без каких-либо потерь Забираем наши награды, все здесь Так, ну раз пицу я взял, тогда давай уже потратим ее Потратим на пиццелицу. Значит так, здесь нам 12 номеров Нужны вот эти вот автомобильных Два Три Так, четыре Ну, конечно, я не успею набрать Ну, хоть сколько-нибудь Пять Шесть И последний А, нет, не хватает Не хватает буквально одной Пицульки Ну что, друзья мои, тогда на этом все Всем удачи и до новых скорых видосиков